Привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, как улучшить звук в популярном видеоредакторе Movavi. И поговорим о таком инструменте, как компрессор. Компрессор позволяет уменьшить разницу между самым тихим и самым громким звуком в аудио. Согласитесь, что когда эта разница велика между самым громким и самым тихим звуком, то как бы звук становится некомфортным, он бьет по ушам, мозгу приходится приспосабливаться к этому широкому диапазону, звучание громко-тихо, и это очень сильно напрягает. Поэтому смотрите, что будем делать. В левой части окна выберите вкладку Другие инструменты. В разделе Аудио нажмите. Второе. Выберите клип с аудио на монтажном столе. Третье. Настройте аудио с помощью параметров. Порог срабатывания определяет уровень входного сигнала, выше которого компрессор начинает ослаблять сигнал. Выражается в децибелах. Соотношение. Определяет интенсивность ослабления сигнала и выражается в формате x к единице, где единица превышения уровня входного сигнала над пороговым уровнем, равная одному децибелу, а x соответствующая ему, Превышение уровня входного сигнала в децибелах над пороговым уровнем. Например, если вы установите соотношение 2 к 1, то при превышении входным сигналом порогового уровня на 10 децибел, на выходе компрессора сигнал будет на 5 децибел выше порогового уровня. Атака. Отвечает за время, которое необходимо компрессору для начала обработки сигнала. В данном случае по умолчанию 20 миллисекунд. Восстановление. Это время, которое проходит между тем, как уровень входного сигнала упал ниже порога и моментом, когда компрессор перестает ослаблять сигнал. Выражается в миллисекундах. По умолчанию 250 миллисекунд. Выходное усиление. Это регулятор, позволяющий оптимизировать выходной уровень. Применяется при слишком тихом выходном уровне сигнала рекомендую посмотреть вам на индикатор который расположен справа и когда звучит ваше аудио добивайтесь того чтобы верхние полосочки были окрашены в желтый цвет если же там попадаются красные полоски то это означает что уровень слишком высок желтый это приемлемый уровень сигнала зеленый это нормальный и более тихий звук. Поэтому добивайтесь, чтобы вверху были желтые полоски. Смешивание настраивает нужный баланс между компрессованным и оригинальным сигналом. И четвертый пункт. Все изменения будут применены автоматически. Поэтому не ищите тут какую-либо кнопку «Применить», а просто продолжайте слушать ваш аудиофайл и смотрите, устраивает вас или не устраивает данный звук. Если что-то не устраивает, пожалуйста, вводите изменения по параметрам компрессора и смотрите, будет ли хорошо звучать. У меня обычно пока что выходное усиление – это наиболее популярная вкладочка, чтобы уменьшить или увеличить звучание данного звукового файла. Желаю вам успеха. Пока-пока.